Всем привет, вы на телеканале ТККТВ И сегодня а, я открываю вот такую поняшу красивую Flower Wishes Это ее имя Вот такая красотка у нас земная пони У нее тут еще аксессуары идут вместе с ней Давайте ее откроем и все хорошо просмотрим Ну, можно еще давайте а, посмотреть вот эту коробочку, ну, в принципе, вот тут надпись а, а об том а, сердечке, которое у нее на копытце видите, и тут а, написано, ну, конечно, по-английски, а, информация, что можно играть а, в приложение таком, ну, в принципе, тут для детей ну, что детям с трех лет нельзя. Ну, то есть с трех лет надо играть, только да. Ну, давайте открывать. Сейчас. Вот так вот открываем. Сейчас. Достанем. Вот такая у нас розовая расчесочка красивая. Такая заколочка для волос. Ага, так. Сейчас все достанем мы. Так, оп. И вот сама такая красивая пони наша Flower Wishes. Очень красиво. Кстати, если вы хотите посмотреть внимательно, смотрите. Внутри нее водичка, и переливаются блестки вот такие. Ее можно там потрясти, там, не знаю, как-нибудь, ну, перевернуть, там вот так вот. Вот наше сердечко, э, которое приложение. Вот оно, красивое. красивое сердечко. У нее голова крутится, как у всех пони. Отличается она только тем, что она прозрачная, и внутри нее вода с блестками. Так, давайте рассмотрим ее аксессуары. Вот тут такая бантик, как бы, можно сказать. Заколочка бантиком. С бантиком. Вот такая заколочка. Давайте ей вот нагреть вот так вот. Сейчас. Секундочку. Вот. О, сейчас. Вот так вот как-то нибудь. Как-то там. А, нет, я просто неправильно сделала. Сейчас. Вот тут, надо на хвостик надо. Штука слишком. Да, вот на хвостике у нее вот так хорошо крепится. Держится. И вот такая расческа, там вот сейчас можем хвостик причесать и вот так, вот так вот, и вот тут можно еще причесать, чтобы она у нас красивая была. Вот. Игрушка сама очень хорошая, качественная, в принципе много на ней, как можно сказать, Всяких деталей не нарисован. Сердечко, ее отметочка. Ну и глазки. А так она вся такая пластмассовая. С водичкой. Ну, я очень довольна этой игрушкой. Она очень красивая. Такая яркая довольно-таки. А у нее есть движение. Подвижная такая. Очень красивая. Игриво красивая. Переливается она. И в приложении можно играть. Я очень довольна этой игрушкой. Всем пока! Вы были на телеканале Тыковка Тв. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео и ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока.